Здравствуйте, вы смотрите Амперметр, и сегодня я расскажу о том, как компания Автоэнтерпрайз опровергает поговорку «Лучшее враг хорошего». Зарядная станция, обозначенная в прайсе компании как Мультикомплекс П, известна владельцам электромобилей и клиентам компании Автоэнтерпрайз достаточно давно. Такие станции встречаются на дорогах Украины и других стран. Литера П в названии указывает на то, что построен этот мультикомплекс на комплектующих компаний PRE. Power Developers, компания из основана в 1983 году. В 2009 году разрабатывает комплектующие для зарядных станций электротранспорта. Ее разработки применяются в суперчарджерах Тесла. ПРЕ изготавливает для компании автоэнтерпрайз один из важнейших элементов для быстрой зарядки электромобилей силовой модуль Силовой модуль устройство для преобразования переменного тока трехфазной электрической сети постоянный ток для быстрой зарядки электромобилей через коннекторы стандартов ЧДМО и ccs в мультикомплексе п таких силовых модулей 4 это обеспечивает зарядный ток на выходе 125 ампер и выходную мощность до 56 киловатт до недавнего времени такие параметры удовлетворяли большинство владельцев электрокаров но прогресс не стоит на месте новые модели с аккумуляторами большой емкости и с жидкостным охлаждением, способны потреблять при зарядке гораздо большие токи. Например, рекордсмен по мощности зарядки Porsche Taycan способен переварить до 270 кВт. Впрочем, таких авто пока немного, однако тенденция прослеживается, что и заставило инженеров Auto Enterprise приступить к модернизации имеющихся зарядных станций. На словах все просто, чтобы поднять мощность быстрой зарядки нужно использовать больше силовых модулей. Однако для этого необходимо в стандартный корпус э, зарядной станции впихнуть это самое количество. А это не так-то и просто. Пришлось повозиться. В итоге вся управляющая электроника была перенесена на одну сторону станции. Освободившееся место было отдано еще одному силовому модулю. Теперь их в комплексе не 4, а 5. Фирма ПРЕ, чьи силовые модули используются в зарядных комплексах Auto Enterprise, модернизировала свою продукцию. Теперь этот силовой модуль при тех же габаритах выдает вместо 11 15 кВт на выходе. А еще в нем изменилась система охлаждения. Теперь она встроенная. Вот такие модули используются в модернизированных мультикомплексах П. В результате пока еще экспериментальная модель зарядной станции заряжает электромобиль постоянным током, выдавая в пике 75 кВт на 30% больше стандартной версии. Сейчас инженеры Auto Enterprise обкатывают новинку, оптимизируют программное обеспечение, но уже скоро такие зарядные комплексы появятся на наших дорогах. Заинтересовались? Следите за новостями на нашем сайте.